Да ну, что, утренняя тренировка? Он, он, он, он, он большой, что да. Ой, смотри, маханький, маханький, ага. Ну, вытаскиваешь, что ты его? Ты же вытаскиваешь, понимаешь, пацан? конечно, надо было взять. А ладно уже, потихонечку его бас-бас. Ну вот вариант, почему бы нет, да? Есть. Доброе утро. Доброе. <с> Друзья, вы на канале Все для Клёва. У нас сегодня утром начинается наш первый семейный Рыбацкий турнир, в котором мужья делают все, что нужно по рыбалке. Забрасывают удилища, мешают прикормку, наживляют червя, пароша, неважно что. Все делают. Находятся с подсаком. А жены вываживают рыбу. Сейчас начнемся уже регистрация. Осталось где-то минут 20. Народ собирается, сейчас он кофе, пьет чай, умываются. Еще немножко и начнем. Так, ну что же, Кирилл, скажи, какое твое любимое число? Пять. Пять. А вверх или вниз? Вверх. вверх. Вверх. Все, значит, начинаем тогда с пятого номера. Леонид и Светлана, пожалуйста, подходите и берите э, свой номерочек. Счастливый обед. Так? 4. 4. 4. Хорошо. 4. 4. Хорошо. 4. Дальше. 4. Игорь и Галина. Твикс. Я. Нет, не Игорь и Галина. Да, нет, нет. Вверх. Он, он же сказал. Нет. Кирилл Андрей, 5, 4, сказал. 5. А, Андрей и Кирилл. Пять. Андрей и Кирилл да. 5. Да, следующий Андрей Кирилл. Да, все правильно. Андрей Кирилл. Долго, Долго. Один, Андрей. Да, да. Все, все, один. Давай, какое число там? О, Андрей? Игнать, Игнаты еще. Игорь и Галина. <сёк> <это место. сёк> да. Давайте. Ну, вот, вот скажи, когда не подпустованы. Да. Да, да, <сёк> <сёк> <старые. сёк> Надо так. приезжать было свечей. Я тебе а, а, Так, куда кидать? Нет, уже... А, Проверили. нет, баунти, не баунти, не баунти. Не баунти, баунти, баунти. Денис, Татьяна. Один. Один. Первый сектор ваш. Это под одессой. Куда кидать? Берите. Сейчас узнаем, куда. Шесть. Шесть или девять? Опа, 9. Привет. Это точка? Это 9. Да, ну все, да. Надо баточку поставить вообще там. Ну ладно, все уже хорошо. Так, теперь идем вниз, да. Теперь торнадо. Павел Татьяна. Ну да. Все, давай. In 8. Бесконечность. А, mm. а Прекрасно. Наша дискотека Максим и Руслана. Это рядом мечта твоя была? Да, с вечера, да. Да, мы так и сидели. 9, ну, 6. А, 10, 10, 10. С вечер домовились. Ага, здесь все. Рибанская беседка. Рыбанская беседка. А, их нету. Они же, да. Они же вчера сильно поздно разговаривали. Матвеевы. Да, да? Далее, давайте. Двоечка. Да. Значит, значит, осталось две. Откуда 3, мы 3, начинаем? А, значит, значит, так, внимание. Значит, итак, еще раз напоминаю всем правила. Самое главное правило это мы ловим на один крючок. Второе, вытаскивает оснастку а, с воды только жена или или Кирилл. Дальше. Всю рыбу ложим в садок, садок должен быть трехметровый, по сигналу начала тура, можно начинать кормиться, можно не кормиться, можно сразу забрасываться, крючок, но в, в озере должна быть одно удилище, то есть если вы хотите закормиться, значит сначала нужно вытащить свою оснастку, а потом забросить э, там, например, какую-то а ракету. ракету или закромочную кормушку. Понятно, да? То есть я пока буду шары бросать. Шары с руки, пожалуйста, с руки, пожалуйста, кидайте шары. Это, это разрешено. Используйте любые оснастки, пожалуйста. Макушатники, хотите толстолобо ловить на пополок, ловите, но только с одним крючком. Хотите кидать фидерные оснастки, пожалуйста, никаких ограничений в этом нет. Но главное правило вытаскивает удилище или Кирилл, или супруга. Это главное правило. Значит, если будут какие-то э, нарушения правил, значит, будет э, одно предупреждение и второе дисквалификация. Спасибо, же, что подсказали. Не хотел говорить этого слова, но я скажу его. Да, дисквалификация. Четко все понятно, да? Все, по сигналу заканчиваем рыбалку. Если рыба вытащена после сигнала, она в зачет не идет. Сигнализация машины. Сигнализация машины, да. Вопросов? Вопросов нет, расходимся по, кирай, по, кирай, по кирай. секторам и начинаем подготовку. На сколько начало? 7 часов начала. Времени очень мало. Все будет... Нет. После сигнала делайте, что хотите. За кормы. Не за кормы. Так, Андрей, команда Рыбацкая беседка. Да. Тяните? А что здесь? Здесь, да? Номер три? Да. Все. Ваш третий номер. Раз, два, три. То есть в принципе недалеко. Это какой? Это четвертый. То есть вот здесь Четвертый или пятый, посмотрите. Кирилл, ну ты знаешь, что ты до конца должен побыть этот тур? Пять часов рыбачить сможешь? Точно? И не устанешь? Рыбу тащить не устанешь? Что, сил у тебя есть? Сейчас кашки сейчас как съешь, да, то все сразу все станет хорошо, да? кушай даже некогда что-то сказать ну, нет, когда мало, правильно правильно правильно давай кушай кушай все приятного аппетита Спасибо. так все уже начинают колдовать над своими прикормками со своими моментами нюансами так игорь что-то режет что-то режет Болики что ли? Да. Ага. Игорь, все-таки будешь ставку ставить на что? На карпа, карася, толсолобика? Не знаю. Женский турнир. Женский турнир, да? Мы будем ловить все. Все, да? Угу. Ну, хорошо. Отлично. Доброе утро. Доброе Так, ну что, Макс, ты на что собираешься? Какая шикарная. Да, шикарный, шикарный. А, а это садика, шикарный. Ага. О, хорошо. Слушай, скажи, на какую рыбу ты планируешь ловить? Карась с возможностью карпа. Ага. То есть кар... основа карась, но с возможностью да, поймать даже... угу. Гороховые гранула. Ага. С горохом. С горохом, да? Крупным. С, с кукурузой, да? да. Угу. Отлично. Это у тебя прикормочная, да? И два основных удилища. Угу. Понятно. И прикормочная тоже уже на дальности какой-то уже выставлена? Да, да, да, все выставил, да? да? Еще вчера? Да. А тренировка была где? На этом месте или где-то в другом? Не, на пятом, рядышком. Рядышком стоящий. То есть получается, по сути, у них уже прикормлено на вашей дистанции? Нет, мы не прикармливали особо. У -у -у. Понятно. Все, крючки, поводки, все готово всё у вас? Было. Да. Вы, готовы, вы готовы побеждать? Конечно, готовы. Сейчас будем сидеть, курить бамбук. Нет, сейчас, сейчас еще мясо жареное будет. А. Здесь, если хотите. И будут эти плацинды. эти. Лаваши. Лаваши, да, Андрей, доброе утро. Доброе утро. Команда Шарп хук. Шарп хук, да? С, с Кириллом, да? Да, с Кириллом. Скажи, пожалуйста, на что ты планируешь сегодня ловить и какую рыбу предпочитально? Ну, так как у меня маленький сын, то придется маленькую рыбу ловить, большую. Так. Можно сорваться, поэтому больше расчет на маленькую. Угу. Фидерная оснастка, каша и все как обычно, червяк, опарыш. Может, кукурузка там будет пробовать, на что будет Понятно. приходить рыба. То есть, по сути, будет ловить карася с возможностью... Ну, ну крася, если, да? конечно, маленький карпик зайдет, то посмотрим, как справится с ним Кирилл, и дальше будем делать акценты уже, может, и на карпа. Как ты вообще э, решился взять все-таки пятилетнего сына в этот тур? Это вообще, ты считаешь, он сможет справиться? Ну, мы просто два месяца назад примерно ездили на рыбалку, и... Он уверенно брал удочку, держал ее, да, может, ему было на речке тяжело, потому что там груз, груза побольше, но уверенно, конечно, выматывал, может, там, на 30 секунд дольше, чем я, но выматывал, доставал карасей, поэтому надо закалять детей, а что делать? Скажи, а если вдруг зацепится какой-то большой паровозик, что будешь делать? Обрывать поводок? Объяснять будем как вытаскивать? Как вытаскивать? Это будет интересно. Я конечно, провел сразу пару моментов, но будет видно. Не, еще есть момент, будем использовать фидергам на всякий случай. На него я пробовал. В принципе, полтора килограммовые карпы достаются даже без флекциона. Спокойно, да? Да. Есть такой шанс. Хорошо. Все, добро. Илона, доброе утро. Доброе утро. Андрей куда пошел? За остальными принадлежностями для рыбалки, так как у нас их очень-очень много. Ага. Всякие штучки, секретики и все остальное сейчас будет нести сюда. Ага. То он переживал, что ему далеко нести. Ну да, у нас самый последний наш лагерь, но пока сейчас сюда все донесем. Ну, в принципе, в 7.30 начало, поэтому у вас Там еще есть... Успеем, да. Успеем. да, потому что я сказал в 7, а на самом деле в 7.30. Ничего, рекламе. нормально, все успеваем. 45 что... минут еще есть. Сейчас все будет у нас. Да? Вы <с уверены <с в своей победе? Естественно. Да? Только тихо, да? Нельзя спугнуть. Правильно, правильно. Ночью очень много плескалось ну, По идее, если она так плескалась, то хоть что-то мы должны поймать. Да, по-любому, по-любому. Плескалось очень классно. Как вам... Третье место. Нормально, хорошо, все. Нормально, все отлично. В принципе, как и у всех, да? Это тут главное, чтобы она пришла. Ну да. Плыла, плыла и пришла. Ну да. Хорошо, добро. Так, на втором месте у нас Дмитрий и Наталья. Правильно? Наталья, доброе утро, да. Да, расскажите, пожалуйста. А, о себе? А, да, почему бы нет? Расскажите, пожалуйста, о себе. И все. И Это очень интересно. Скажите, как вы пришли к рыбалке? Муж привез. Муж привез, и все, да? Сказал, что без тебя никак. Так. И вы сказали да. Невозможно сопротивляться просто. Понятно. Значит, смотрите, друзья мои, какая хитрая оснастка. Давай, ну, расскажи про нее. Все очень просто. Хотим выиграть на количестве закорма. Стандартный бицепси карася, но по правилам один крючок. Ага. Поэтому два мы аккуратненько удалили. Так. Но каша будет на всех. Смотрите, как, как все мудро сделано. Слушайте, это же надо же такое. Мудро. Я специально снял. Колхоз. Да. Один крючок оставил. Ну, посмотрим. Как оно будет? Это будет самый выигрышный вариант. Я так тоже думаю. Но, на всякий случай, федер связан. Ага. фидорочек, да? Понятно. Хорошо. Смотри, как он придумал. Прикормка такая тяжелая. На пружинку. Для пружинки, да-да-да. Чеснок-клубника. Попытаемся сделать такую связочку. Чеснок-клубника? Да. посмотрим. Красавчик. Ну удачи вам, ребята. Да. Спасибо. Нельзя, нельзя желать я удачи. Нельзя желать удачи, но я поэтому Ой. специально, специально молчу. Так, Денис и Татьяна на первом месте. Первое место значит да. первое это победители, правильно? Да. Так, классическая оснастка, да. отводик. Поводочек, крючочек. Так, скажите, пожалуйста, какие у вас сегодня секретики? Как вы будете полонирки ловить? Вы сможете вытаскивать всю рыбу, все нормально? Без проблем. Вообще без проблем, да? Да. А кто в вашей семье главный рыбак? Кто? Татьяна, конечно. Ну, правильно, в принципе. А как по-другому? Правильно? Хорошо. Какие у вас э, планы на рыбалку? Что вы планируете сегодня ловить? Все, Ос... что будет клювать. Ну вообще, а в основу что вы хотите поймать? Карася, ну, карпа или плату? Карася. карася, да? Да. На него вы будете ставить ставку, да? Да. Понятненько. Хорошо. Хорошо. Прекрасно. Шикарно. Садок уже закинули? Нет еще. Угу. У нас примета такая, не закидывать. Пока пока что? Первая рыба не будет. Не, ну все-таки по правилам соревнований нужно его, чтобы он да? уже там стоял. да. Зачем потом Хорошо. это? Во-первых, я посмотрел, что он трехметровый. Трех... Три с половиной. Три с половиной. Ну все, вот он, да. Ну все, красавец. И перед самим соревнованием я проверил, чтобы в нем нет рыбы. Это тоже очень важный аспект. И это один из пунктов правил. Ну, конечно, да. Да, проверки, что в нем нет рыбы, и с этого начинается все. Называется, да. чем вы больны? Я болен рыбалкой, да? да. Так, ну все по-взрослому, с Дипером Сейчас проверит, где тут что, где тут как, да? Ну, в начале третьего или в конце. Да-да-да. Так, Леня тут что-то ищет, колдует. А я выбираюсь на ловить. ловить, да? Думаешь? Да, хочу у меня все это, а, а это не, не сильно тяжелая будет кормушка хотя в принципе там ела нет да сколько то грамм 120 ого ну это с речки осталось угу. не ну там полегче есть понимаешь. Это такая... короче ты еще пока не определился да не я выбрал свои порывные стейки которые это так ну, это, в общем это будет попал. это примерно будет фидерная оснастка да ну да фидерная угу. понятно хорошо не было два крючка. Не, один нужно оборвать. А вопрос, вот, вот стоят пупилки, то сетка? Вот я не знаю, что это такое, честно говоря. Я вообще не в курсе. Ну, быстрее всего, что сетка какая-то натянута. Если сетка, конечно, она будет отпугивать. Вот особенно для вот этих вот... Ну, я не думаю, что они до туда докинут, во-первых. Скорее всего что, может они ставят, знаете, как ставят метки и куда потом ставят сетку, возможно. А может действительно сетка. Сейчас приедут тут э, администрация, она все равно будет заплатить за аренду наших мест. То я у них уточню, что это такое и с чем его едят. Расскажи что-то. Хорошо что рассказать. Красота. Раск... Расскажи анекдот какой-нибудь. <сос distress> <сос> вчера было много разговоров, да? <сос> да, про... про орлов, которые <сос> низко летают. <сос> <сос> да, и про баранов, которые не должны летать, да? <сос> <сос> да? Расскажи, что за прикормки у тебя? Это фирменная Так, ваша. Не, не... Так, так, так. Это карась с чесноком. Угу. И попробуем что-то. А угу. парик, червяк. — Понятно. На фидер, да? — Да. Будем фидерить. — Фидерить. У тебя одно удилище, а второе запасное или что там? — Ну, там этот самый флет стоит. Я не знаю. Посмотрим угу. в процессе. И — Сначала сначала карасятин наловим. — Понятно, понятно. — Сейчас вы в краю зоны. То есть вы можете кидать вправо неограниченно. Вы поняли, да? — Ну да. — Ну вы готовы побеждать? А, это... а то. Да, да. <laughs> готовы. Вот, апартаменты для рыбы готовы. Ага, ну все... Четырехкомнатный. Да, и место у вас шикарное, прямо под деревом. Тенечек обеспеченный даже в середине тура. Потому что солнце все-таки будет вставать, и будет все-таки уходить тень. А у вас будет тут вот идеальный вариант. Да, нам повезло с местом. Да. Так, сейчас еще кусочек мяса, горячего, да? И будет вообще шикарно. Доставкой. Да. Ну все. Ты уже готов? Полностью? Да. Ну Молодец. Что пьешь? Компотик? Да. Это компот чемпиона? Да. А кроме слова «да» ты еще что-то умеешь говорить? Да. Да, расскажи. Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл, откуда ты приехал? Из Одессы. Ты там живешь? Да. С папой и мамой? Да. Понятно. Чем ты занимаешься? Я? Да. Ну, я там сплю иногда, иногда мы играем в дочке матери, еще что-то делаем. А с кем ты играешь в дочке матери? Ну, с сестричкой, с друзьями. Угу. А чем ты увлекаешься? Увлекаешься? Да. С спортом каким-то. Спортом каким-то. Что-то подсказывает. А каким спортом ты увлекаешься? Футбольным. Да, ты в футбол играешь? Да. И что ты нападающий или вратарь кто ты? Или защитник? Я? Да. Вратарь. Вратарь? Ага, понятно. И что ловишь в мячи? Да. Голы тебе забивают? Нет, что ни одного гола тебе не забили. Ух ты елки палки, молодец. А еще чем ты занимаешься? И шо? Да. Рисуешь, поешь. Да, я рисую, пою. Поешь? А ну да. спой что-нибудь. Сейчас придумал. Давай. О, придумал. Давай. Нет, это нет. О. Давай. Рыб... Приехал рыбак на рыбалку. Ловил он рыбу и одну споймал. Вс ⁇ ну, да. это серьезно хип-хоп наш шведский стол солнце мое, расскажи пожалуйста как тебе сегодняшнее утро прохладненько свежо так свежий настроение хорошее уже перекусили сейчас еще чай попьем и и можно будет уже расслабиться. Ты, ты, ты как главный судья, ты должен вообще сидеть, вообще честно говоря. Расслабиться, он задался. Наоборот, у тебя напряг уже начинаться должен. Нет, напряг должен быть у тех, кто ловит. Да. Потому что ты будешь контролировать их-то. Я не буду контролировать, я буду просто созерцать. Отдыхать. Балдеть. Да. А, то есть ты хочешь возложить половину обязанности на меня? Как Почему помощника половину? главного судьи? Почему половину? Все. Все? Вот. Начинаем! Все, первый пошел. Второй, ага, червичочек. Ага. Есть. О. Там даже он церковь, даже он... Звон, звон церкви, видите? Слышите, да? Дима, что там, нет еще рыбы первой? Дима, куда кидать, Дим? А хоть куда кидайте, все равно Торнадо чемпион. Ну да. Так, у нас ну, даже да, все как положено. Понял. О -о -о -о -о -о. <сес> <сес> Это вам не все так да клево. <сес> <сес> <сес> у нас э а, все да клево. Дуб дублируется. да. Да, да, да. Да, и даже на чемодане написано все для клёва то ладно а ну где-то у нас на чемодане написано О, круто <смех> молодцы а <то> как. <смех> что где первая рыба ждет, нас ждет? ну ты правильно хорошо закормил молодец Кушает. Еще пока что. Это Шарами. все из-за лени. Все из-за Ну, Лень – это же двигатель прогресса. Это признак интеллекта, а. как я недавно прочитал интеллект. интернете. Да? <свят> лень – это признак интеллекта. Да. Вы поняли, да? В этом как, есть… Как бывает. Да-да-да. Лежишь да, да, этом... себе на диване и думаешь о чем <свят> Раз – и выполнил такое, да? Да. У -у -у. Так, ну где первая рыба? Так. Ух, еп, перный театр. Ты решил распугать всю рыбу, лишь? Команда Аквадискотека решила сначала прикормить рыбу на себя всю. Всю на себя. Так что, если что, кидайте в их зону, если что. На краюшек и будет нормально. Да-да-да. Что там, карасик? Да, карасик. Ну, молодцы, первый сектор. Впереди всех. На угу. ага. червя. Ага. Хорошо. Надо как-то его раз, раздвинуть, да. Ну сейчас. Как вытаскивался карасик? Нормально? Легко, Легко свободно? Даже не почувствовал. Даже не почувствовал. Прекрасно. Ну все, уже можно, в принципе, заканчивать соревнования, да? Да. Быстренько, да? Быстренько давать первое место и расходимся, все, как в море корабли. Смотри, рыбак, смотри, красавчик. Да. Вот на каком дело это надо контент, елки-палки. Сейчас он вытащит. Ну что там? Так, так, так. Смотрите, какой вариант. Значит, жена вытаскивает, и муж сразу же, не теряя ни секунды, забрасывает второе удилище. Друзья, ну пока вы вообще в каких-то лидерах таких... Люди, уже.. Дальше. Ага, смотрите. На пароша. Маленького карпика взяли. Это карпик? Да, это карпик, да, да. А? Это ж не карась. Это карпик. Угу. Все. Прекрасно. Ну все, вы уже в таких лидерах, что вообще... 2-0-0-0-0-0-0-0. Да-да-да. Я, я теперь понимаю почему. У них правильная прикормка. Да, мы колдовали сюда. Да, наколдовали. Поплевали туда, наколдовали. Вот, поплевали вот точно. Попалась. Тишина. Угу. И тишина. Нет. И мертвые с косами стоят. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тут все свои. Опа. Пару слов о вашей да. жизни. <связь> <связь> <связь> Что там рассказывать? Что нету рыбы, да? Я понял. Нет. Рыбы нет. Давай я заброшу, ты червяки только сожрала. -то. Это опарыш, забрасывай. Что, забрасывай? То же самое ты забрасываешь? Как, а как забрасываешь? Просто вот так берешь и бросаешь, да? Нет. Стой, сейчас... Давай, ты... Так... опа опа опа, опа. <свят> Красавцы, красавцы. О. -о, -о. <свят> ну все. ты, ты красавчик. Выпуск? Вытянул? Да. Есть? Есть. Ну все, красавчик. Да, рыба есть. Сейчас будет интереснее уже, да, Кирил? Расскажи свои Как тебе понравилось тащить рыбу? Да. Классно? Угу. Она вообще так не натянула обратно туда, чтобы, чтобы я аж туда, наверное, перекинулся. Ну да. Молодец. <связи> <связи> Команда Аквадискотека начинает нервничать. Нет? <связи> <связи> <связи> <связи> <связи> Абсолютно никто не нервничает, да? И молчат, и молчат. От вот Паша хитрован. Кричать? Смотри, раз, есть контакт. Тоже три контакта. <свист> так ты уже первое место, ее парни театр. Какой, они маленькие. Какая разница? А там как? Там пока два. Там тоже два. Там тоже два? Да. А, три, да? Ооо. А, Три-три. Ну, играем дальше. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Побегу. <свист> Макс, <свист> что же вы молчите и ничего не говорите? Молчат такие все. Ну что там у тебя нашел? Расскажи. Маленький крючок поставил. Пену. Маленький крючок? Угу. О, прикольно. А ну покажи его. Ага. С одним ну, мы Прикольно. Смотри, как хорошо. Везет же людям. Ну, везет так, я так понимаю, сейчас а? вам начнет вести. Сейчас. Все, сейчас все сейчас все начнут говорить, подходить к вам, спрашивай, ну, что клюет. Тихо, тихо, тихо, тихо, я отойду, подожди, подожди, подожди. Подожди, Стоян, ну, покажи оснастку. Вот такая вот крышечка с опариком. Ну, ну. Отлично. От нуля отошли. Да. Слава Богу. Хоть что-то, да? Надо выигрывать, Алё. У вас еще целых три часа. Да, знаешь, сколько можно Друзья, не знаю, видите вы или нет, там большой поплавок. Игорь решил ловить толстолобика. В принципе, у него сегодня уже был позитивный опыт. Он утром проводил тренировку. И вытащил толстолобику. Сейчас он, я думаю, таким вариантом, нехитрым. Ему достаточно поймать одного хорошего толстолоба, чтобы выиграть эти соревнования, по сути. Да? Он надеется? Это тактика тактика такая. Ну, надо что-то менять, если хоть как-то надо от нуля уходить. Я тебя понял. Правильно. Правильно. Сейчас не только от нуля, еще и раз, и можно и выиграть. Ну, я... Хорошо, давай. Один-два толстолобика и вперед. Вот это все остальные сейчас увидят, -мо, скажут, блин, где наши поплавки, да, на тостолобика А, есть, да? да есть. То есть, если да, что, если тут будет вариант, то да. быстрый переход, да? Да, посмотрим. Три минуты поплавки там. Да? Да. Ну, как бы, если толстого заловит, то вполне. Вполне да, он сейчас одному толстого поймает и все, да. и, и можно уже считать выигрыши. Ну, да. Даже нет отстрелил. Ну правильно, все отлично, правильно. На глазик. Угу. Опа, второй. Молодцы Есть контакт так, Красота да, да Так, и лезает пасточка Да, готовая уже, красивенько. Красота С вот, вишенкой на торте Хороший забросик. В клипс, клипс, да? да. Угу. Так, так, так, да. Появилась мысль. Так. Они попробовать ли грануту? Но она размокает долго. Достаточно долго. И? Надо пробовать. Время идет. Да. И сейчас награнули? Нет, Нет, червяк парыш. Ага. Кстати, эти подарились на бутербродик. И червяк и Сколько там штук? Два. Как бы на дворке осталось. Угу. Так, солнышко уже у вас начинает припекать, да? Да, уже вышло. Да. А еще два часа надо тура просидеть. Боже, уже больше половины прошло. Да. А ведь там денечек, красота. Там... Аккуратно, не торопись. Подводи, подводи. Подводи. Еще есть что-то? Да, да. Еще, еще. Да, ещё, ещё, ещё. да ещё. есть, Сто, есть. Стой, стой, не торопись. Да, Оп, вот, О, это крупнее уже. Ого, а крупнее. Я, я тебе говорил, жди удачи. Ого, да, татушку, нет, класс, класс, да? Да, еще одно. Кирю, надо говорить, я сделал. Смотри, сколько червя захотелось. сколько червя, хе Что, неужели клюет? Я тебя сама залезу не закричу. Да тише. Тихо. Есть сучка такая. Кобыла ты. Чего ты? Ура! Боже, сколько я тебя ждала? Три часа. Боже, маяки вы не опозорились. Мне кажется. Маякам нету позора, слава богу. Первая. Маяк, <т börjar> надо будет еще сплавать, обращаться. Хорошо Так все, давай, выловили, ты, что позвал Так это он вцепил, да? Это ваш, это вы вцепили Четвертый? Так вы красавцы Еще немножко вы будете в лидерах А у клуба что-то? Я не знаю Солнце вышло, да? О -о -о -о! Это уже в папину ладошку. Так, ну все, это уже. Дер... А ну держи сам, держи. А ну. Ты Кри... только сюда вот подойди. Да. Вот да. отойди, да, отводись. Ну, там что, грязь видно? А ну? Вот сюда отойди, ты сюда. На солнышко становись. Вот так вот. Снизу вот так вот. Второй рукой. Скажи красава. Красава. Или И? Ну со своим даже плащевным результатом мы попадем в десятку. Есть? Ничего нет, Ну в десятку мы попадем. Аааа, елки-палки, я понял. Еще не конец? Надежда еще целый. Да, еще 10 минут. Еще можно 10 карпов поймать. Ага. Что там такое? Что там? Что там? Это рыба. Ёперный вот это да, и вдруг Бермуды. Я себе представляю его, когда вы вот это тянули, думаю, ну все, там, да, что-то такое. Мертвый зацеп. Ты же пошел как-то. Тогда всех с ним да всех, да, с ним, да. всех с ним, да. Всех с ним, какая разница? Ну, ну хорошо. Давайте так. Веса <свист> больше будет. 0,6 да? 600 грамм. Нет, а 600 грамм. Тань, угу. пиши. 600 грамм. Первой команды. Да, да он писал. Есть. То есть мы взвешиваем вместе с весом нашего... сотка да? Да. Садка. 700... 0,71. 710. 710 грамм, да. 910? Да. Так, забирайте. Не сами, сами выпускайте. Мой а -а -а. вот, пачка из садок это же с болотом. Да ладно, высыпала больше веса я... будет. Высыпала бы. Я, я, может, по одному хотела. Аккуратненько. Сюда, да? С... Вместе с подсаком получается рассадком с подсаком вернее, да. 0,31. Выпускать ее? Да. Да. И можно будет положить. Иди сюда. Вот так. Вот. Это, да, можно здесь отдельно отдельно крася. Отдельно, Три, все правильно? Да, да. 4, то не захотели сейчас. Все по Все честно, да, Кирюх? Угу. 0,65. Все хорошо Да, ноль, шестьдесят пять, записала? Проверил? Шестьсот пятьдесят. Ноль шестьдесят пять. 650, 650 да. грамм Можно да? Да, да, нужно. Кирюху. А нет, а, подожди, большого надо нас здесь. маленькую, отпускай. Две да. штучки. Показываю, как ты. Любишь рыбу. Подходи, ближе, отпускай. На. Еще, еще одну еще маленькую. Ну, он... Не хочет. Давай. Подружился, да? Да. Почти. Так, бигфиш у нас... Э, мы его посчитаем без э, веса подсаки головы пацанка образом а руки вон там тряпочки она стоит она весит 200 грамм минус 200 получается 220 грамм пока да, да, да рыбка 220 грамм 220 грамм Кирюха, ты вытащил карася все отпускай его. бери отпускай тоже. Что-то осталось. Ну, да давай. Вс. Вот 4 вон пятых положили. Да, вот такие пойдет. Да. О, Покупнее чем у нас. Да. Мы крупненький дозывали. <laughs> 0.71. Тоже 0.71, как и у тебя. Тапа? Первого. Да. Да. А. Вот мы разжаем первого. Тоже неплохо. А там тоже 710, да? Да. <nein> так, проходим мимо? Ми мимо, мимо, мимо, мимо. <сí <Pierre> <сí <carly> команда, проходим мимо, да? Надо было так и назвать. Команда, проходим мимо. Команда та, надо. Да. Назнали ветру тут или нет? Ого. Ого! Вот они главные. Да. Вот там. Ого. Главные претенденты. Давай. О, половина. Половина. Половина. Половина. Половина. без Половина. Половина. Половина. Половина. Половина. без Без, без, этого. без травы. А, без травы. Что, пошли подожди С виду может казаться все, что 0,89 Почти килограмм Все, пока первое место Забирайте Больших видно Давай, давай Дни, тебя же отпустили Сейчас уплывут а большого не взвесили? не, он не такой большой. А он? Вон он ушел. Он совсем небольшой. Команда, куда кидать? Так, да? так а -а это все-таки осталось вопросом. Название команды осталось вопросом. Опа-опа-опа-опа. Он туда, Саша. что, разматываем или что делаем? Всем интересно. Сколько там колосей? Вот, хорошая есть. О, кстати, там есть Big Fish. Там есть Big Fish. Три Что, три? Четыре? Четыре. Все на месте, да? Да, четыре было. Все четыре.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 Ну сейчас его взвесим а -а -а. и посмотрим, так, у не вас ли бигфиш не или нет. Ну, по-моему, этот самый большой. Этот еще мог вырастить. У нас была идея грузила. А сейчас 6 килограмм. Это смех сарказмом. Так, ну, в общем, 240 грамм почти не дотянул ты немножко 20 грамм не дотянул они главные победа участие все два, еще да. впереди у него он... тем более конечно он сейчас как кинет как на десятку поймает всех здесь все. поймет все. Да. так все мы сейчас Спасибо. быстренько <ристот> давайте собирайтесь мы пока подводим итоги судейства подводим моей итоги итак друзья мои хочу всех поздравить о том что Сегодня мы провели прекрасный турнир, семейный рыбацкий турнир. Все для клева, Поэтому попрошу всех поприветствовать. Всех нас. слава Богу, что так произошло. Слава Богу. Все ждали, что будет больше рыбы. Но, к сожалению, на соревнованиях всегда так случается. Даже на тренировках, когда ловится много рыбы. Когда в тур входишь, обязательно какие-то бяки получаются. Что-то не так идет. И не, не находятся ключик. К рыбе. Почему так происходит? Потому что все закармливают, рыба офигевает вот с такими глазами, что столько корма, не знает, что ей делать, и кроме вашего маленького крючочка она видит еще много корма, который кушает, и поэтому возможно одна из причин, что был перекорм этой рыбы. смешно, да, правильно. Итак, тем не менее, у нас есть результаты, и эти результаты мы сейчас оглашаем. Итак, почетное седьмое место. Занимает две команды. Команда Рыбацкая беседка Андрея Елона. Прошу сюда. Поприветствуем, а а Вам грамота наша вот такая красивая. И от компании Комотек на 5% скидка. И плюс крючки. Маленький крючок. Это фишка сегодняшнего соревнования. Надо было видеть на маленький крючок маленькую рыбку. И вы точно бы ее поймали. Поэтому ловите на крючок все для клево и у вас все получится. Отлично, спасибо. Ура! Так, седьмое место, второе. Это у нас команда Твикс. Игорь и Галина. Сюда. Поздравляю вас. Поздравляю. Вы бы хотели поймать большого Карпа, но не судьба. Это вам. Значит, плюс. Карпа тоже хотели бы. Да, подожди, это для жены тоже. Еще тоже 5%. От компании КМТ. Значит, Вам тоже от компании Коматек на 5% скидка. И крючки все для клева Самые острые, самые тонкие крючочки, которые вот надо было ловить. Спасибо. Ну, спасибо. Спасибо. спасибо. Есть. Так, шестое место. Команда МЛС Леонида Светлана. Поздравляем. Где? Вы сюда. Наконец-то вы поймали этого карася. У вас да. это получилось. Поздравляю вас. Поздравляю. Это вам. Особенный, Пятипроцентная скидка от компании Коматеки и крючки, тонкие крючки, которыми нужно было ловить. Держите. Это вам. Есть. Пятое место. Команда Баунти. Денис и Татьяна. Подходите. Денис Татьяна, поздравляю вас. Поздравляю. Это вам. И от компании Комотек. Пятипроцентная скидочка на их продукцию. И Самая качественная одежда. Острые ключки. Да. <связывая> Спасибо. <связывая> так. Четвертое место. Правильно? Да. Правильно. Шарфхук. Подходи. <связывая> Поздравляю. <связывая> орел. Орел. Поздравляю. Место. Так. Вам... Грамота. Держи. Ну, еще вот так, держи. Это тебе. Это твоему папе. Крючки. Это тебе. Это твоему папе. Ну и невозможно, невозможно не дать приз зрительских симпатий этому молодому человеку, да? Согласны? Поэтому снимаем эту кепку. Надеваем команду. Кепку все для клево. Так, итак, переходим к самым главным претендентам на сегодняшние призы. Третье почетное место заняло две команды, друзья мои, две команды, это вообще. Давно такого не было, вернее, ни разу не было. При том, что мы проводим первый наш турнир, но при этом сразу же так получилось. Значит, третье призовое место. Матвеев и компания. Дмитрий и Наталья, подходите. Вам грамота о проведении. Спасибо за участие вам. Так, Спасибо. вам же крючки. Держите. Тонкие. Значит, у вас сертификат на полторы тысячи гривен на приобретение продукции компании Коматек. Поэтому кетки штаны. Абнумерование для охоты, для рыбалки, все вот вам. Вот мили. Мили. Так, вам. так, подожди. А это все, не... подожди. А нет. они это... а, а, да? Так, Там подожди, подожди. И у вас еще футболочка. Футболка все для клева. Приезжайте Спасибо. на ней на Днестр, одевайте и ни один браконьеры уже вам не страшны. И за деньгами ко мне не подойдут. И к вам за деньгами никто не подойдет уже все. Спасибо. Спасибо. Так и третье место еще Аква дискотека Максима Руслана. Подходите. Так, значит сертификат за полторы тысячи вам обещает компания Комотек Обещали. Видите, пэталь не мает. Просто сфотографуйте, сейчас ту грамоту и а, просто скажите, вот она. Да, хорошо. <свят> <Стоп>. <свят> вот <вы> вручается, вручается <свят> второй <свят> вариант а, от компании да. Комотек. Да. Ну, вам грамота. Подожди, у меня просто здесь написано все, я тебе потом отдам ее. Ну просто. Ручно Грамота. Законов, видишь? Да, да, да, да. Только не кружки потом оброни, понятно, короче. Все, все сами понятно. Я хотела кружки. Анж, а, да, да, да. На тебе кепку мою. Саш, мы ж меняли. Залипух обещал, Саш. Мы ж меняли кепку обещал. Подчекай, это вот на вас отдельно есть. Так. Второе место. Команда Тарнада. Татьяна, поздравляем вас. Держите. О, спасибо. Чек Это... на полторы тысячи гривен Боже, от компании Комоте. Поднимите ее тоже, собачку. Так. И так как уже у нашего Павла есть кепка все для клёва», поэтому вручается точно такая же кепочка. Спасибо. Да, Татьяны? Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Ну и куда кидать? Подходите. Первое место занимает команда «Куда кидать?». Вручается вам грамота. Поздравляем вас, спасибо. поздравляем. Вам и на тысячи гривен вот такой вот сертификат на получение продукции компании Комотель. Поздравляем вас, супер. Спасибо. Ну и чай будете пить по очереди. Кружки О -о -о. все для клево. Надеюсь, она пригодится вам. Чай пить и кофе и там и так далее. Всегда там. с нами. Ну все. Спасибо. все спасибо Спасибо. Так, друзья, подождите, не уходите. Ну и так как вы поймали самую большую рыбу, Big Fish. Это приз за Big Fish. Большой вот такой термос. вот э, термос как раз именно для кружки, в которую вы будете наливать чай. Спасибо. <связать> Все, поздравляю вас. Так, теперь прошу всех на э, общее фото. Три-четыре. <связать> Ура!